ярлыки. Не говорите «счастье» и «несчастье», потому что эти слова содержат суждение. Наблюдайте без суждения. Просто говорите себе «Вот настроение А, вот настроение Б». Настроение А прошло, наступило Б. Вы же остаетесь просто наблюдателем. Вдруг вы осознаете, что хотя вы называете о счастьем», оно не так уж счастливо, и хотя вы называете «а несчастьем», оно не так уж несчастно. Просто называете настроение «а» и «б», вы создаете дистанцию. Когда вы произносите слово «счастье», в нем многое подразумевается. Вы говорите, что хотите за него цепляться и не отпускать, не хотите, чтобы оно кончилось. Когда вы говорите «несчастье», вы не просто произносите слово. Многое подразумевается. Вы говорите, что его не хотите, что его не должно быть. Все эти вещи подразумеваются бессознательно. На 7 дней придумайте себе новые термины для обозначения настроения. Будьте наблюдателем, будто сидите на вершине холма и смотрите вдалью, наблюдая облака, рассветы и закаты, дни и ночи. Очень наблюдателен на холме, вдалике от всего.